Поводке зависимости безысходности, Тебя освободит вера во Христа. Ты стал на его путь, моли его о верности, Чтобы не вернуться на старые места. Ты на поводке зависимости безысходности, Меня освободила вера во Христа. Я стал на его путь, молю Его о верности, не спят и не дремлят преисподние места. Дарованные от Бога человеку две ноги, чтобы совершать ими движение только в сказках. Скороходы, сапоги, способные ускорить шаг, но не решение. Всему на свете свои границы и пределы. За шесть дней все было когда-то сотворено. Не делайте поступка, чтобы показаться смелым. Не смотрите, как искрится вино. Сколько юношей идут за выбором других, Чтобы ровесникам не показаться белой вороной. Секунды засыпали временем тут миг, Когда я возомнил себя монархом на голове с короной. Вспоминая дни весенние, наполненные солнцем Раз он посещали миллионы идей Не стоит открывать душу незнакомцам Одиночка не понимает круг друзей Старику известна цена шагов По юности, либо порыва страсти Смотря в глаза его, увидели много шрамов, синяков Седоволосый, давно не в чести Ты рассчитаешь траекторию листа Удержишь в руке свободного орла Сначала разложи все мысли на места Старайся не поверить, что секунда замерла Много тех, которые хотели добиваться целей Очень мало, которые их достигли Наблюдая людей со слабой силой воли Они уверены, что довольно много постигли Тебе не нравится контроль? За дверями дома юноша найдет мнимую свободу Блуд, наркотики, алкоголь Цветная реклама, навязывающая моду Бесплатный сыр в мышеловке Рано или поздно за все приходится платить Князь этого мира обольщает ловко В итоге, чтобы душу убить и погубить Милость Бога ко мне дополнили молитвы мамы По великой его милости сегодня я жив Не поможет икона, либо свеча в храме Святой Дух для духовных битв, я был кому-то нужен, если были деньги, когда они заканчивались, никому не нужен, выносил из дома золотые серки, порой часовая эйфория, как бесовский уж. Господь удерживал от смерти молодое тело, лежа в полусознании, еле открывались веки, бесовский дух ненасытимый в пределе, взяв главенство в человеке, с ранних лет в дом молитвы приходил Летними ночами пребывал в Господнем слове К Спасителю душу его Слезы горячие, подали к Голгофе Тогда в молитве предстали передо мною шаги Я совершал их наперекор Бога воли Друзья давали советы, которых не давали враги Чтобы восполнить потребительские роли Они ни разу мне не помогли в беде С ними расточал финансы, силы время Только Матерь обеспечила в одежде и еде С любовью проносила время Ты на поводке зависимости безысходности Тебя освободит вера во Христа Ты стал